Топливный насос Common Rail, как правило, представляет собой два спаренных механизма – ТНВД и ТННД. Соответственно, насос высокого и низкого давления. Подкачка представляет собой шестеренчатый насос с довольно простой конструкцией. Шестерни захватывают между зубьями топлива и перекачивают его на линию питания ТНВД. При этом создается давление 5 бар. Нужно это для того, чтобы плунжера успевали наполняться. Именно НШ представляет собой проблемы для автовладельцев. Шестерни начинают люфтить и начинают царапать стенки корпуса, после чего металлическая пудра попадает в топливо. Сам же насос высокого давления имеет большой ресурс, и поэтому при ремонте меняется ТНД и можно продолжать эксплуатацию. Если сравнивать плунжерные пары с теми, что стоят на механических насосах, тут не имеется проточек для управления топливоподачей, а значит конструкция простая и довольно надежная. Для управления подачей топлива на насосе обычно применяется дозирующий блок. Сколько топлива он отправит в плунжер, столько топлива поступает в рампу. И в рампе, соответственно, меняется давление. К сожалению, этот элемент также подвержен изнашиванию. И когда он пропускает топливо больше, чем нужно, двигатель начинает работать более жестко. И, соответственно, увеличивается расход топлива. Еще в насосах устанавливается перепускной клапан. Он поддерживает необходимое низкое давление. Излишки, пересиливая настроенную пружину, стравливаются в обратку. При повреждении этого клапана топлива, поступающего в плунжера, будет недостаточно даже для запуска ДВС. И последний важный элемент – это клапана всасывания. Они пропускают топливо к плунжеру, но при нагнетании не дают ему вернуться в линию низкого давления. Устанавливаются такие над каждым плунжером. Вследствие того, что линия высокого давления сообщается, при выходе из строя хотя бы одного клапана – насос перестает нагнетать давление. Ну а на этом сегодня все, господа. Лайк, подписка и до встречи.